Здравствуйте. Пришло время начинать обрезку виноградных кустов. Осень хорошая выдалась. Было до этого три мороза. Температура опускалась ниже 4 градусов мороза. Лист, как видим, вес не отпал. Поэтому прежде чем делать обрезку, необходимо оборвать весь лист. я оборвал на этих виноградных лозах. И теперь можно приступать к обрезке их. Отстегываю эти застежки, чтобы они сильно не мешали. Из чего мы начнем обрезку? Сперва мы должны убедиться, какие лозы необходимо удалить, а какие оставить. Оставляем сюда те побеги, которые ближе к корням. Остальные все можно удалять. С чего начать? В этом году я оставил молодые побеги вот, молодой побег на замещение вот этого старого рукава. Он старый, и я его просто сейчас удалю. Беру ножовочку и делаю срез, отсыпая от молодого побега где-то сантиметру 2-3 и срезаю его. Все, сделал срез и этот побег или, так сказать, рукав можно удалять. он не нужен освобождаем шпалеру от лишних побегов которые отрезали чтобы они здесь не мешали так вот молодой побег мы его и оставляем Снимаем. он будет служить мне на следующий год рукавом на котором соответственно будут идти зеленые побеги для плодоношения вот этот побег я на следующий год Привежу на этой проволоке. Вот так. И он так пойдет мне туда. От, от этого места, от изгиба. Отсчитываем 10 почек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, вот это лишний отрезаем Все, он не нужен. Все, 10 почек я оставил Вот этот молодой. Побег тоже будет служить на свежий год На плодоношение Рукавочек вот этот старая лоза Вот так и останется А вот этот побег отрезаем Опять же 10 почек Или на второй проволоке начиная сверху Вот я всегда делаю так Вторая проволока сверху Это 50 сантиметров до верха не доходя И над ней делаю срез Это где-то в среднем 10-11 почек Все сделано Два рукава у меня есть на эту сторону, вправо, который будет идти на следующий год. И сюда сейчас положу, чтобы было видно. Вот эти два рукава будут ложиться на эту проволоку. Вот это, видим, рукав идет соседнего виноградного куста. Это плевен белый. С него вот оставляю один вот этот побег, который ближе к корням. Оставлю две почки. Это будет сучок замещения потому что он слабенький на плодоношение, на плодоношение оставлю вот этот а после него сразу оступая 2 сантиметра, делаю срез все срезал, а это выбрасываю все, выбросил эту. это вот плевина белый. и Также сам будет ложиться на эту сторону замешать середину куста страшенский вот эту середину, вот так он будет ложиться так его тоже на не сложим и вот еще один рукав идет от соседнего виноградного куса, от плевноустойчивого. Вот эта первая лоза останется нам на плодоношении. После нее она первая идет от корней. Делаем срез, а то, что после нее все это удаляем. Она не нужные. Удаляем, какой бы он ни был. Вот, видим. Все. Вот это все срезаем и удаляем. Вот какая была густота, а сейчас будет тут пространство хорошее это. а вот этот рукав который на следующий год тоже оставляет вчера 10 почек все а на следующий год он будет вложиться на эту плоскость шпалеры и замешать тоже середину игнорадного куса Сраженский. Так он будет ложиться. Вот еще один рукав. После первого побега делаем отрезку. Особая 25-30 мм. Это все не нужно. Это не нужно. Удаляем, убираем. Так. Беруем, удаляем. Это не нужно. Тоже все удаляем. Чтобы было более наглядно видно. Все. Вот эта рукав с этим звеном побега будет служить нам на плодоношение на следующий год. Также сам тело срез 10 почек выше второй проволоки. Срезал. И он будет ложиться. Вот два. Рукава у меня есть на эту плоскость, теперь мне надо два рукава на эту сторону плоскости выбрать. Я делаю по два рукава на каждую, это 7-8 рукавов я оставляю на каждом виноградном кусте. Все вот так вот будет служить на этой плоскости. Вот этот куст есть. И еще на эту сторону мне необходимо тоже еще один рукав взять. Это пойдет вот этот рукав. Здесь я отрезал лишнее. Тоже оставляю 10 почек. Тут можно даже оставить 12, чтобы он замесил середину плевина белого или плевина устойчивого того виноградного куста. Потому что вот, вот так он будет ложиться тоже. Вот два рукава будут ложиться сюда на эту сторону и два рукава на той плоскости проволоки шпалеры тоже будут ложиться. Четыре рукава у меня в эту сторону идут от виноградного куста страшенский. Это лишнее, это лишнее удаляем, выкидываем его, как ненужное. Так. Теперь переходим на левую сторону срезки, или, так сказать, выбора необходимых нам рукавов для оплодоношения на следующий год. С этой стороны у меня будет три рукава. Тоже увидим вот рукав. И... Первый побег оставляем его на плодоношение. Остальное все срезаем. Все. Не жалеем, срезаем все лишнее ненужное. Чтобы не было загущенности. Когда придется нам весной после открытия делать раскладку рукавов, чтобы они были использованы для плодоношения. Вот этот побег это отплено-белого. Его тоже удаляем, как не нужно. Удалили. Как видим, уже какая свобода на этом виноградном кусте получается. Делаю обрезку тоже выше этой проволоки. Все. Это 10 один из почек. И эта лоза будет ложиться влево от меня. Вот сюда. Так она привяжется, будет рукавчик. И будет идти на плодоношение. Потом следующий рукав. Вот этот. Смотрим. Он тоже будет положиться на эту сторону. Можно было бы взять и этот, но так мы не берем, потому что он легко будет идти на излом. Берем который побег расположен на сверху и ближе к корням. Вот этот побег расположен сверху и ближе к корням. Вот его мы и берем. Остальное все срезаем. Все срезали. Видим, сколько много получается у нас обрезки. Обрезаем все это, не жалеем. Оставляем только необходимые подбеги, которые будут плодоносить нам на следующий год. И вот еще один вот рукав, все. который на следующий год на плодоношение оставлен. Также сам осаляем на уровне своей высоты. Это где-то получится у нас 10-11 почек. Все. Вот этот рука у меня будет ложиться на этой проволоке. Вот так ляжет он. Вот. Привяжется. И этих два побега лягут на эту проволоку. Тоже на эту проволоку. Это шпалеры. Вот так заведутся они. Тут будет вот два так рукава в эту сторону. А с этой стороны один будет расположен. Все. И вот эти вот три у меня рукава. И здесь четыре, семь меня рукавов. Из них я оставляю только 50 гроздей. А сколько побегов будет, это будет видно. Все, вот такая будет система у нас на следующий год. Вот два рукава, вот два рукава. Этот от плевина будет замещать эту середину, этот от плевина будет замещать вот эту середину. Так что у нас пустого места здесь не будет. Полностью эта шпалера будет заполнена виноградными зелеными побегами на следующий год. Теперь все это мы опускаем, связываем в шину и готовим к обработке данных виноградных лос железным купоросом или какими-нибудь другими сильно действующими средствами. Вот так быстро каждый может проделать обрезку виноградных кустов на своем винограднике.